Здравствуйте, меня зовут Толмачева Екатерина Дмитриевна и я главный врач клиники Smile Велори». Уникальность Smile Valerie» заключается в скрупулезном изучении вопросов эстетической стоматологии. В мире стоматологии принято делить эстетику на белую и розовую. Соответственно, розовая эстетика – это здоровые десны, белая эстетика – это красивые белые зубы. Белоснежная улыбка – это атрибут современного человека. Я хотела бы рассказать вам сегодня про высокоэстетическую реставрацию отбеливания винира и люминира. Наша команда специалистов разработала авторскую методику отбеливания зубов. Если вы посмотрите в зеркало, то вы увидите, что ваши зубы равноцветные. В стоматологии это называется полихроматичные оттенки зубов. Это означает, что клыки у нас с вами более темные, пришеечная часть зуба более темная, чем тело зуба. Также у нас более темного оттенка нижние зубы по отношению к верхним зубам. Наша методика отбеливания заключается в том, что вначале мы осветляем полностью зубы, и во второй этап отбеливания мы работаем над теми участками эмали, которые более темного оттенка. Также мы разработали свою линейку домашнего отбеливания под названием White Seatly. представлен в виде полосок с активным гелем, нанесенным на полоску. От Домашнее отбеливание можно использовать в качестве самостоятельной процедуры и также в качестве поддержания цвета зубов после профессионального отбеливания. Почему цены на одни и те же услуги в каждой клинике разные? Потому что зуб можно восстановить пломбой, можно реставрацией, а можно высокохудожественной реставрацией. Врачи клиники Small Gallery обладают техникой стратификации цвета всемирно известного итальянского врача-реставратора доктора Лоренцо Ванини. К созданию и реставрации мы относимся очень тщательно. При необходимости мы делаем компьютерное моделирование, выбираем предварительно форму с пациентом и также у нас есть возможность примерить будущую улыбку. Наши врачи читают лекции и учат других врачей, как создавать природную красоту улыбки. Виниры и люминиры – это тонкие накладки на зубы, которыми можно изменить цвет и форму зубов. Философия Smile Gallery заключается в минимальной инвазии в твердой ткани зуба. Чем больше эмали, тем лучше красация цельной цельная керамическая реставрация к поверхности зуба. Мы делаем конструкцию толщиной от 0,1 мм. Это тоньше, чем контактная линза. Виниры – это вторая эмаль. Если у вас устраивает цвет зубов, то нет необходимости менять виниры. Под винирами не образуются кариес, они не меняют цвет и яркость. Белоснежная лодка может изменить вашу жизнь.